Привет всем, дорогие зрители подписчики! Сегодня для вас есть очень интересный и очень, наверное, страшный ролик. Вы увидите сегодня неповторимый, наверное, и очень странный. Почему вы сейчас увидите странное? Есть объяснение, есть множество ссылок. Но этот ролик, наверное, будет самый интересный в том, что его начало есть, но нет конца. К чему я это говорю? Давайте, дорогие друзья, вы сейчас посмотрите сами, и мы разберем этот ролик уже а, по-другому. Ну что, дорогие друзья, вы посмотрели очень странный ролик, но не знаете, что это такое. Я вам сейчас расскажу. То, что вы видите, дорогие друзья, это были военные учения. Точные координаты я не знаю, да и в общем бы я не сказал. Но этот вертолет заметил на своем, может, радаре, может, еще что-то, какую-то аномальную реакцию, то есть субъекцию. Оно началось двигаться именно к вертолету. У вертолета что-то отказали какие-то двигатели, и он начал просто напросто кружиться. А после этого появился вот этот сгусток мембраны. Ну кто-то говорит, что это НО. и оно просто напросто, дорогие друзья, уничтожило вертолет. Как это происходило, никто не знает. Там была яркая вспышка, сам вертолет просто-напросто исчез. Что это могло быть и как реакцию на, на это ставить, я не знаю. Но я знаю, что после этого в том месте множество военной техники было отправлено на поиски этого вертолета. Кто-то говорит, что там было 7 техник, кто-то говорит... 15 кто-то говорит 20 но правда было в том что там были один тягач то есть это вертолет кто-то думает что упал в лесном местность и была отправлена спецгруппа военных на поиски этого вертолета. То, что вы сейчас увидите, отрывок очень интересный, где а, множество военных ехало на поиски этого вертолета. Давайте вы посмотрите, ролик короткий и сделан он подписчиком одним. Кстати, в том же месте и в том же время, только разница этой времени около полчаса или час, точно не знаю. Давайте вы посмотрите и дальше мы будем обсуждать его. Дорогие друзья, да, это так и есть, этот ролик сделан, точно не знаю, но мне прислали этот ролик вчера. Посмотрите внимательно, все сами убедитесь, что на поиски этого вертолета была отправлена группа военных. Но говорят, что вот этот подписчик, он заснял только часть колонны. БТР и всякая тягачи шли сзади. Правда, это или нет, дорогие друзья, но это уже страшно. Ставьте лайк, если вам понравился. Подписывайтесь на этот канал. То, что вы сейчас раскрыли, то, что вы увидели, это тайна. Которая будет закрыта. И вертолет, который потерян был, может и найдут.